Ребята, всем привет! Сегодня мы поговорим о верхней одежде. Я вам расскажу о трендах верхней одежды на сезон осень-зима 2021-2022. Я надеюсь, эта тема будет вам полезна, так как на улице уже в некоторых странах дождик и прохладно. И если я вам расскажу эту тему, вы будете знать, что вам покупать, что в трендах и что носить этой осенью и зимой. Обязательно продолжайте смотреть дальше! И одним из главных трендов являются кожаные пальто и тренчи. Вопреки убеждению покупателей, что модный кожаный тренчи в 2021 году это омаш черным минималистичным моделям из 90-х, дизайнеры начали эксперименты с кроем, цветами и фактурами. Например, бренд Acne Studio состарили кожу, а бренд OF white показал лиловые и ярко-оранжевые длинные асимметричные пальто. Поэтому не ограничивайтесь поиском черной модели, вы можете обратиться внимание на яркие расцветки как я уже назвала лиловые или ярко-оранжевые или можете поискать какие-то симметричные интересные модели это будет все в тренде следующая актуальная верхняя одежда это утепленные бомперы в такой куртки вы будете выглядеть как самый стильный бунтарь в старшей школе если вам конечно подходит такой стиль теплый объемный бомпер с пышными рукавами как louis vuitton или отсылающий к студенческой форме, как у философии Ди Лоренцо Серафини. Каждый найдет куртку, которая органично впишется в персональный стиль. Меховые короткие куртки на пике популярности, напоминающие о мягких игрушках из далекого детства, появились в коллекциях Шанель и Фенди. Хотя дизайнеры и предлагают их носить в духе 60-х годов с мини-юбками, уверены, что такая верхняя одежда будет отлично сочетаться с джинсами, строгими брюками и трикотажами юбками Макси. Теперь мы с вами затронем яркие пальто верхней одежды. Пастельные оттенки сдают позиции и на смену им приходят неоновый, желтый, пронзительный, фиолетовый, огненно-красный. Теперь чем необычное ваше пальто, тем лучше. Да, отказываться от классического пальто в цвете беж, серый или черный не стоит, но модель верхней одежды, как у Прада или Бальман, не будет лишней в вашем гардеробе. Стеганые куртки уже не первый сезон демонстрируют на подиумах. Однако грядущими осенью и зимой наш выбор будет крайне велик. Многие бренды увлеклись темой аутдора и начали переосмыслять этот тип верхней одежды. Раф Симмонс решил, что под вашу теплую объемную стеганую куртку должен помещаться ваш любимый теплый свитер. А Мария Грация Кьюри в Dior, применила на легких пуховых куртках фирменную строчку. Следующий тренд верхней одежды это пэтчворк. Главным дизайнером техники петчворк в этом сезоне стала Габриэла Херст. В коллекция Хлоя и Габриэла Херст, где она является креативным директором, лоскутное шитье применялось и при создании верхней одежды. Но не только американский дизайнер решила поработать с петчворк. Куртки также появились у Этро, Лакосте и других крупных брендов. Следующая популярная верхняя одежда этого сезона – это дубленки. Как по мне, дубленки, наверное, никогда не выйдут из моды. Для будущей зимы точно пригодится теплая дубленка. Как в коллекциях Альберта Ферретти, паулу смит и миу миу в ней местно будет отправиться и в офис и за город дизайнеры показали примеры стилизации для разных условий следующий тренд который вас удивит в верхней одежде это пайетки и сиять теперь можно не только на вечеринке я даже согласна с дизайнерами почему бы себе и не устраивать праздник без повода время от времени надевая верхнюю одежду с пайетками следующая верхняя одежда это кейпы и я вам хочу сказать что она во-первых защищает от ветра, во-вторых, она очень удобная, а в-третьих, не стесняет движение. Стильно выглядит. Все эти характеристики относятся к кейпам, появившимся в коллекциях осень-зима 2021-2022. Строгие модели позволят ходить в них на работу ранней осенью, а вот нарядные помогут стать героиней стрит -стайла. Следующая трендовая верхняя одежда – это кардиганы. Востребованность кардигана возрастает с приходом осеннего сезона, когда большинство Женщин выбирают данный тип верхней одежды в качестве самой излюбленной. А все потому, что кардиганы согревают, а также помогают создавать неимоверно уютные и комфортные сеты. Большей популярностью будут пользоваться вязаные кардиганы во всех их видах, длинные, классические и короткие. Один из самых популярных и практичных и необходимых разновидностей женской одежды на осень и зиму станет модный пуховик, который из сезона в сезон не теряет своей популярности. В топе будут модели оверсайз пуховиков, модные пуховики одеяла, пуховик кокон, пуховик-пальто, короткие пуховики в виде куртки. Важной деталью окажется блестящая фактура. Как же в этом сезоне без плащей и тренчев, которые послужат отличным завершением для любого сета. Такая модная верхняя одежда на осень и зиму понравится стильным леди, что желают подчеркнуть собственный стиль и наличие вкуса. Хитами сезона будет бежевый тренч и кожаный плащ, что придадут эффектность в образы с мини-юбками, платьями и брюками. Подобное модной верхней одежды для женщин более уместно ранней осенью в этом ролике я вам рассказала о самых главных модных трендах верхней одежды на осень и зиму 2021-2022 я надеюсь эта информация была вам полезной обязательно ставьте пальчик вверх но ну, а мы с вами уже увидимся в следующем ролике с вами была ваша аня всем пока